Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем проходить игру Distrain Deluxe Edition И закончили мы в прошлый раз на том, что отобрали дом у лесника И вернулись в, в наш собственный дом, чтобы приготовить кофе Но у нас есть вода, мы уже... О, нам звонят, кстати хм, Кто бы это мог быть? Если вам понравится данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Ссылочка на поезд с данным прохождением будет в описании. Ну а мы начнем. Здравствуйте, Прайс, на проводе. Мистер Прайс, это Стюартс. Я звоню вам из дома при по поводу миссис Гудвин. Все, все в порядке. У нее случился инсульт. Но все хорошо. Дайте угадаю. Она попросила, чтобы я е навестил. Впечатляет, мистер Прайс так и есть. Для нее это многое, значит, обдумайте это, пожалуйста. Конечно, я приеду к ней. Спасибо, мистер Прайс. Я передам ей. Спасибо, что позвонили. Так, он уг. Наконец-то смог купить телефон, благодаря последней работе. Отобрал дом из старика. Я сохранил свой прогресс. И получил телефон вот так вот. Угадал он о знамениях мистер Гу... миссис Гудвин только потому, что во сне ему пояснился тот же разговор. Как миссис... О! Опять родители. Ха-ха-ха! Ты права, дорогая. Никогда не забуду этот день. О, смотри, милый, это же наш малыш. Я вижу, дорогая. Сынок, ничего, что мы налили себе кофе. Это кофе куда вкуснее ничего страшного. Раз уж вы тут, значит хотите сказать что-то важное. Верно, сынок. Кажется, ты по-прежнему жаждешь наживы. Ценой благополучия других. Твой отец хочет сказать... Что ты постепенно теряешь себя. Думаю, я понимаю, о чем вы. Но я не могу все бросить. Я так близок к успеху. А миссис Гудвин, мы слышали у нее все не так радужно. Не думаешь, что лучше бы она была у себя дома? Знаю, чувствую себя отвратно. Возможно, ты поймешь, если увидишь последствия своих поступков, Тебя стоит проведать, миссис Гуден. Эй, не надо давить на меня. Надо, сынок. Мы думаем о том, как, бы, как будет лучше для тебя. Простите, я знаю. Видишь, тебе есть сострадание, миссис. Есть кто дома? Я ищу мистера Прайса. Боже, я схожу с ума. Ладно, собейся. Собейся, допивай кофе и одевайся. Нужно сохранить осудок ясным. Это ты прав, нужно сохраниться. Надеюсь, намек был на это. Так. А, я не пью кофе, ясно. Быстренько еще пьем кофе. Идем дальше по сюжету. Получается, нас отправляют в дом престарелых. Комиссия с Гудвин. Пей, кофек. Чертовски хороший кофе. Ладно, одеваюсь. И иду. Я тоже очень не обожаю кофе. Капец как. Так. Суточка неплохо так. Бодрит. Так. Надо навестить миссис Гудвин. Надеюсь, с ней все хорошо. Да с ней все просто охрененно. Ну, не надо ее навещать. У нее все прекрасно. Ты не представляешь. Она просто загремела в больнице с инсультом. И отправился к миссис Гудвин. Я ненавидел себе, Но может быть. Но ну, может быть. Если я встречу с ней. То обойду наконец покой. Дом пристарелых. Вестибюль. Десепшн. Есть кто-нибудь? Я пришел новестить миссис Гудвин. Вот тебе и обслуживание. Ну да. А что ты хотел? Дом пристарелых. Ну-ка. Добрый день, мадам. Ладно, я пойду. Ясно. Какие все разговорщивые? Хм. Извините, можно я тут пойду? Как бы обсенку горох спит, как ребенок. <звук> Сохранимся на всякий пожарный. И войдем в дом престарелых. Коридор. Здесь не пойти. Куда идти-то? Дом пристел, четвертая комната. Что за программа такая? Лучше не трогать. Это да, ты прав. Так, так, так. Картошка, картошка. Картошка. Я... Я отказываюсь. Больше ничего не буду готовить, ни за что. Картошка. Мой талант пропадает зря. Я отказываюсь. Мне нужны ингредиенты получше. Было бы неплохо, если бы мне хоть раз дали мясо. Проваливай, убирайся. Ясно. Братан, здорово. Привет. Я раздражён. Картошка на везде. Да я ничего Я... Да, я нечаянно подслушаю разговор. Они тебе говорят, что вы это в целях экономии... Да этим людям просто необходима нормальная еда. Еда. Я не могу их кормить только картошкой. Мне жаль. Доставь да, ты меня в покое. Надеюсь, я хорошо озвучиваю. Парни, мне кажется, у него голос именно таким должен быть. Почему-то. Ладно. Пойдемте дальше пока. Помочь мы ему не можем. Ванная. Сейчас мне не нужно мыть руки. Так, значит. Так. Возвращаемся в самое начало и перепроходим эм, комнаты все. Тут э, не пройти. А вот тут можно. Эй, есть кто живой? Тишина. Дом представил подвалы, отлично. Кажется. Я что-то слышал. Эй, сынок, не окажешь ты и к Простите, а вы кто? Уборщик. карпентер к вашим услугам. Меня зовут Прайс, приятно познакомиться. Конечно, конечно, что вам угодно. Я тут был занят кое-чем. Но неожиданно отрубилось электричество. Мне кажется, это автоматический переключатель, Берехлид. Возле кухни щиток. Можешь в нем покопаться? Ну, кажется, я не особо спешу, так что почему бы и нет. Спасибо, сынок. Я тебе за это даже свой ключ одолжу. Только никому не говори. Хорошо, а скоро вернусь. Блям, блям, мне Ищи предохранители в комнатах рядом с кухней. А, -а, -а понятно. Не самой кухне, а в комнате рядом с кухней. Все понятно, все понял. Понятно, понятно, понятно. Сейчас поищем. Тут не открывается. Так. Я не люблю ходить вообще в туалеты. Ищи какой? А ты думал, тебя спрашивают? Будут? Угу. Сейчас обоснешься вот так где-нибудь и посмотрим. <звёк> <звёк> Я отпер дверь. А ясно. -а -а -а. Самое очевидное, что может быть. Это должно быть тот самый щиток. Посмотрим ка mm vale. Вот и все. Теперь электричество давно снова заработать. Гений, мысли и инженерии. Это я, Крафтон Геймс. Будем знакомы. Так. Я что-то пропустил, да? Ладно, пойдемте ка налево туда, вниз, в подвал. Зампестрее, в подвал. <гас> Это что такое? Ну-ка. Это на появишку пойдет сто процентов. Эй! Эй! О, спасибо, сынок! Электричество опять работает! Какого черта вы творите? Я утилизирую этот труп. Труп? Чей? Да какого-то царого педдумаю. Он умер пару дней назад. Так просто дешевле. Фу, меня тошнит. Что-что? Ух, -что? меня сейчас выиграт. Тишки странная жидкость и кровь. Сойдет. Мы нашли немного кровавого мира. Ой! Только не говорите, что нужно теперь его. Не говорите, что его теперь нужно отнести к повару, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Не надо. Другом никак нельзя его сохранить эту. Какого хера Обосраться можно Что творится Я тут случайно набрал На восхитительный кусок говядины Как вы думаете Он вам подойдет Ну-ка давай посмотрим Да О, Идеально Мясо вернулось Мальчики Спасибо тебе Молодой человек я при... прямо сейчас начну его готовить. Рад помочь. Угу. Ты гений поралась. Ну ладно. Давайте тогда выйдем. Сохранимся. Ну. И на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Ссылка на плейлист с прохождением данной игры и также других игр будет в описании. Ну а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.